Так, здравствуйте. уже к вечеру я подготовил тестовый скрипт для работы в казино Криптомании. То, что не сумел воплотить на Бустабит, теоретически я уже смог сделать здесь. Скрипт происходит в стадию тестирования. Один из моих алгоритмов. Посмотрим, что будет дальше. Ничего никто не обещает. Сейчас просто тестируется. Если кому-то видео понравилось, палец вверх. Следим за дальнейшим развитием канала. До свидания.